Тебе от меня не сбежать, мерзкая дрянь. Бугага, думаешь, что смог перехитрить меня, могучего молдорка? А я так не думаю. Здоровья вам. Следите за новостями, если хотите знать, что будет дальше с авторитетом. А теперь передаем слово нашему спонсору. Детишки, хотите попробовать новый дикий дерзкий фруктовый панчо? Представляем вашему вниманию прикол. Это удар падды. Так что заходите, подкрепитесь и не забудьте напоследок попробовать хот-дог ход. Хватай, беги. Доброе утро, Брукхолл. Сегодня 20 октября 1990 года. Время новостей. Это срочный особый репортаж. Судя по информации, полученной из департамента полиции, подростки продолжают пропадать. Последний раз их видели в начале недели. Единственная связь между подростками в том, что они учатся в средней школе Брукхолла.